На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Русскоязычный человек в Португалии может найти работу за неделю. И не надо обращаться ко всяким решалам. Я люблю Россию, угу. я люблю Саратовскую свою губернию. Атомную, как атомную мою родную электростанцию. Все, люблю Волгу, матушку. Я волжанка. Вы видели вообще, ребята, цены? Вы видели, ребята, цены на квартиры? А слезки по жопке-то потекли. Слушай. Давай-ка я тебя там по подпольщине сейчас повожу, вообще, какая кайфушка будет Моя мама, куда, что ты будешь там делать? То есть, как будто ты человек, у тебя образование называется По что мы тебя с отцом учили, ты будешь сейчас, что ты будешь заниматься, куда ты едешь? Здесь можно легализоваться совершенно уникальными способами, которые даже и не лежат на поверхности Ума, сервежа, Или я просто говорила, вы знаете, я так устала, я хочу побыть семьей Это святое я бы также сидела бы и в принципе нищебродила бы Я в России, я не жила. Ищешь работу? Пришел в ближайшую кафешку на углу, спросил, кто нанимает. Ты сил как дурак, и заживись. И прекрасно. Всем привет! Меня зовут Роман Стельмах. Я живу в Лиссабоне уже 6 лет и все это время рассказываю о Португалии на своем канале. Если вас интересуют вопросы иммиграции, вы всегда можете заказать консультацию со специалистом по ссылке в описании. А сегодня я говорю с девушкой, которая, по-моему, за 5 лет жизни в Португалии пережила больше, чем другие за 35. Расскажи мне, пожалуйста, как ты попала в Португалию? Слушай, это, это, это очень интересный вопрос. Я бы это обрисовала так. Мое спонтанное решение превратилось в самое лучшее решение моей жизни. Объясню. 14-й год – туристическая поездка. Нас было трое, я и две мои одноклассницы, знакомы с детства. Привет, девчонки! И причем, что самое смешное, ты знаешь, когда меня пригласили в Португалию, Uh, у них уже была куплена поездка, то есть я к ним присоединилась потом. И я, ты знаешь, сказала им следующее, я говорю, слушайте, а это что, это какая-то нищебродская провинция, что ли, Испания? Испания. Да, да, да, то есть сейчас, спустя все это время, я каждому туристу своему, там вообще другу, кого-нибудь не встречаю, говорю, ребята, пожалуйста, не путайте Португалию, это не Испания, это не ищебродская провинция испанская, это две разницы. А еще, кстати, мне встречались люди, которые думали, что Португалия находится там, где Доминикана. И, или где-то, где Латинская Америка, тоже были такие. То есть они рассчитывали на длинный перелет, а все ошиблась. закончилось быстро? Да, я не сильно ошиблась, все хорошо, да, все закончилось, так да. И, значит, мы приехали, причем я приехала не в Лиссабон, я сначала приехала в Алгарве это юг Португалии, а, южный регион, а именно мы приехали в городок Лагош. Видео про Лагуш можно посмотреть у меня по ссылке в описании. Лагуш шикарный, Лагуш, все что рядом, то есть побережье Алгарвы, это такая Ибица-Вздыбица, по-португальски. То есть там и молодежь гуляет, и резидентские всякие пенсионеры. Да. Пенси, пенсики там тоже живут. Мне очень понравилось. То есть у меня сразу же глаза такие, вау, как здорово, конечно же, каникулы, это прекрасно, это отлично, это здорово. Значит, что было дальше? Мы провели 10 дней чудесных. Я смотрела только юг, то есть в Лиссабоне я не была в первый свой приезд. И все, я возвращаюсь обратно в Россию, 14 год, еще раз напоминаю, если кто-то помнит евро по 100 рублей и кризис, который был в конце года а, в Российской Федерации, вот, и вы меня поймете то есть сначала все было хорошо, от ничто не предвещало беды и, собственно, вернулась я, значит, в Москву. Я работала на тот момент по своей специальности я экономист работала я в атомной энергетике, тоже экономист, планово производственного управления я перекладывала вот эту бумажку вот сюда, а вот эту бумажку я перекладывала сюда или на подпись относила. Там 8 часов в день да, вот, и это все, это все называлось ведущий специалист планового производства uh -huh. управления. Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии, Миксмарк. 40. Рубль был по 30, стал по 70 или как -то? Рубль был по 50, потом стал по 70, по 90, по 100. Мы говорим о, о, о, о периоде в полгода. Значит… Москва не... не твой родной город. Москва не мой родной город. Я Тебе сама... надо арендовать квартиру. Да, мне надо арендовать квартиру. Ведущий специалист получал в рублях сколько? Ну, неплохо я получала. Я тогда, если в евро перевести, я тогда 1000 двести получала, в принципе. Окей. То есть я… я сегодня... По 100? По, по 50. То есть апосто это Апостожи, 600? уже 600. Я съездила в Португалию еще несколько раз. Сама я из маленького города. Это, ну, не то, ну, как сказать, маленький город. Португальцу какого нибудь скажет 300 тысяч человек живет, такая не скажет, что из Коимбры. Mm. Я говорю, нет, я из Балакова. У нас там атомная станция стоит, Саратов. Саратов городок, наш регион, вот, но заканчивала институт и начинала я работать в Москве. Я вернулась, и у меня была возможность съездить еще несколько раз, то есть бахнул кризис, меня отправили на дистанционную работу, то есть я в один прекрасный момент пришла к себе в контору, а мне сказали, что гендиректора и главного бухгалтера больше нет, они Будут проходить какое-то следствие. Вот. А я, так как я ведущий специалист планового производственного управления, и моя подпись на договорах тоже имелась в том числе. Мне сказали, что меня в легкий отпуск отправляют в оплачиваемый. То есть, это была какая-то дистанционная работа. Это первый, это первый раз, когда я столкнулась с дистанционной работой вообще в своей жизни. То есть мне сказали, да, пожалуйста, просто не приходи в офис. Ну, я подумала, почему бы не купить билеты в Португалии еще раз. Так я съездила сюда а, еще три раза за, за 2014 год. Я ездила в Лагош, потому что там хостелы, отели, вот где мы останавливались mm -hmm. даже с девчонками, я там завела знакомых. То есть моментально. Х... Или Нет, португальцы, португальцы. То есть хозяин хостела в Лагоше потом, уже в следующем году, когда я переехала сюда, я вернусь к этой теме, он дал мне работу там же на ресепшене. вот так. Потому что он знал, что я симпатика, улыбаюсь, может быть, и говорю на английском языке, то есть португальский мне вообще вначале не потребовался. 19 января 2015 года, это было крещение, mm -hmm. я это очень хорошо помню, без обратных билетов я уже приехала сюда. Это был скандал до этого, то есть э, я сказала родителям за буквально то есть в Новый год, когда я все время посещаю своих родителей, я приехала, я сказала, ребята, я уезжаю, вот у меня билет в Португалию, моя мама, куда, что ты будешь там делать? То есть как будто ты человек, у тебя образование, по а что мы тебя с отцом учили, ты будешь сейчас, что ты будешь заниматься, куда ты едешь? Естественно, я начинала там... Немножко на тот момент я придумывала, то есть, я, если я, например, знала, что я, скорее всего, пойду работать на рецепшн в отеле или просто э, оставлю за собой вот эту дистанционную работу, я своим родителям говорила, я пойду работать админи администратором, например, или там администратором, э, какой-то там техническим менеджером, администратором, чтобы это звучало как-то немного более лучше. Папа меня, конечно, больше понял. В принципе, мама меня разговорами тянула в течение двух лет обратно. То есть каждый раз я вообще перестала жаловаться. Были свои какие-то трудности на пути? Конечно, были. Камон. Такой Все очень ну, медленно делается. И в какие-то моменты ты сидишь, и ты сам себе начинаешь задавать вопрос. А что я здесь делаю? Я хочу домой. Но нет. Потому что ну как бы я всегда знала, что... Нафига ты устроила такой большой скандал, зачем вот это все, то есть на обратном пути назад нет, это всегда вот было четко. То есть у тебя внутри ты понимала, что назад пути нет. Да, это был тот самый случай, потому что я вообще э, по жизни такой человек э, увлекающийся, я бы так сказала, будем говорить деликатно, то есть э, мотоциклы были, разбилась там, парашютный спорт. Обязательно надо попробовать То есть, там, не знаю, плохая, хорошая компания Это все, знаешь, в жизни надо все попробовать Вот это вот такой девиз, понимаешь? И эм, были какие-то моменты, например, там в юношестве Я потрепала это своим родителям седых волосов Нервы. А это был тот самый случай, когда это своего рода был, была такая проверка Что Даш, ну заварила кашу, ну и расхлебывай, получается Опять я просто повторюсь, что было авантюрное решение но двигаемся дальше. Дальше было самое интересное. Я приехала сюда по туристической визе. Об этом особо никто не, ну мало людей знают, имеют эту информацию, что здесь не обязательно иметь золотую визу, серебряную, платиновую, какую угодно, студенческую и прочее. Здесь можно легализоваться совершенно уникальными способами, которые даже и не лежат-то на поверхности. Я очень рада, кстати, что у тебя на сайте освещаются некоторые статьи, потому что я наконец-то увидела первый раз на русском языке полноценную статью как она, называется, виза фрилансера. Это, в принципе, это, в принципе, оно. Это вот тот самый момент. То есть, здесь можно, будучи полностью нелегальным, там даже надо обязательно себя просрочить официально, чтобы из нелегального статуса легализоваться. Друзья, на нашем сайте visportugal.com/immigration мы ведем блог о жизни наших иммигрантов здесь, в Португалии. Мы поднимаем вопросы медицины, налогов и другие бытовые вопросы. Заходите, читайте. То есть ты приехала по туристической визе, ты осталась здесь, и у тебя появились документы официальные португальские. И это возможно. Это возможно. Это возможно. Рассказывают. То есть, я расскажу э, пример там, своей истории, потому что я тоже столкнулась с препятствиями на пути. То, что я знаю сейчас, например, я говорю людям, э, там, новым друзьям, новым знакомым, кто проходит через это, я все время говорю, «Ребят, будьте осторожны, знайте свои права, у вас здесь прав намного больше, чем вы думаете». Угу. И не надо обращаться ко всяким решалам, потому что это, этот маркет, он и рассчитан на то, что… Ты ничего не знаешь и боишься. Португальцы настолько открыты э, к помощи другим людям, что достаточно просто прийти, да хоть не бег, ни мек, не кукарек. Значит, я столкнулась именно с тем моментом, что я ничего не знала и набила шишки сама. Поначалу мне никто не мог делать контракт. Почему? Потому что это дорого Потому что якобы португальским работодателям надо обязательно доказывать Что они нуждаются именно в русскоязычной да. девушке Вместо того, чтобы нанимать Ну, это если делать, того... если делать все официально То есть, официально. подожди, в хостел ты приехала не по контракту? У тебя хостел... не было контракта? Первый, первый, вот первый год, да, 2015-й, Алгарвы То есть первые полтора года я прожила на юге И, в принципе, продолжая работать дистанционно на Москву Значит, я устроилась в сезон работать в хостеле на ресепшн. Мне платили в черную. Uh -huh. То есть, ну это, это туристический маркет, да, это да. совершенно нормально. Плюс у нас были какие-то продажи, то есть там, не знаю, с какого-то одного билета на каяк ты мог получить там 7,5 uh -huh. евро. Uh -huh. Если ты продал таких 5, то у тебя ну, какие -то получается какие-то комиссии, да? Конечно, комиссии будут больше, чем минимальная ну, зарплата. И они тоже в черную. Они все в а, просто, вот. просто то, что официально написано на сайте СЭФа, звучит так, что работодатель, если он нуждается в сотруднике, он должен выставить заявку о поиске этого сотрудника где-то на сайте поиска сотрудников, да, в общем, труда, да, прождать два месяца или сколько там, доказать, что не нашелся сотрудник в течение этих двух месяцев. потом дать запрос тебе и пригласить тебя из условно России или Украины или да. Белоруссии или откуда. Естественно, никто не, будет никто не будет заниматься, тем более в хостеле, чувак, ну камон, да, если приезжают девочки, ну вот как ты, девочки, мальчики, неважно. Да. Если они классные ребята, хотят приезжать работать, работайте себе, пожалуйста. Конечно, это такой маркет, особенно если мы говорим о юге. там. Вообще, как бы, ну, кэшем платят. Ну да. Это окей. Но ну, в туристическом ранее... бизнесе в 90% кэшем это, платят. Это, это так оно и есть. Но все равно, рано или поздно стал вопрос. Да, я неплохо зарабатывала, даже удалось скопить какие-то деньги, но я просрочила визу, и этот вопрос стал уже ребром. То есть, элементарно. Нет, мне не очень хотелось уезжать, то есть, я могла бы и дальше так, как бы, наслаждаться жизнью и так то далее. То за тобой не охотились? Нет. Потом было принято решение, я переезжаю в Лиссабон, просто потому что еще в Лагош, зимой работы нет, ее угу. нет для местных, и уж тем более ты такой раз прекрасный румяный пряник угу. заграничный, для тебя то тоже будет как бы проблематично. Но ну, и опять-таки тут с кем, как говорится, будьте осторожны, можно и от наших людей разные вещи под ножку. Подножечку, да. Португальцы классные в этом плане. Вот ну, по практике, да, на жизненной моей ситуации мне показывает, что все, что Они самое хорошее со мной здесь произошло, какая-то помощь, вовремя э, человек пришел ко мне в жизнь, там, вовремя, что-то вообще случилось. Чаще всего это место. И это прекрасно. Это, я себя чувствую здесь дома. Я ездила э, в прошлом июле домой. И я очень скучаю по своим родителям. Я люблю свой город, я люблю Россию, угу. я люблю Саратовскую свою губернию. Атомную станцию. как Атомную мою родную электростанцию, все, люблю Волгу, мачку, Я волжанка. Рома, это, это <с очень важные вещи. Вот, то есть я знаю, что такое корни. Но когда я приземлялась в Лиссабон, только тогда вот я, я Сердечко девичье ёкнуло, да? Здесь девичье сердечко ёкнуло, я почувствовала такая волна, меня света накрывает. Ну, нет, не ну в общем, португальцы до, домой вернулась. Да, сюда да. дом здесь, да. португальцы. Как да. ты с ними общаешься? Слушай. Я здесь, как там, сколько? 6 лет, да, получается? Да. Ну, давай так, 5, не будем врать, потому что люди-то математикой плохо, да. это, увлекаются, 2015-2020, там, то, есть Вот, 5 лет. Я сравнительно недавно только начала разговаривать, потому что первые несколько лет мне португальский не был нужен, кроме как заказывать кофе и прочее. Вот. У меня постоянно проблемы с языком, бывают, ну, то есть проскакивают. Я вчера пришло, пришла, завтра, вот, ну, ну, там, с этими, с временами. С Поэтому, но я как человек не стеснительный я просто сразу выбухиваю все на тебя, и ты вроде выкружил правильные слова оттуда, вроде как выглядит, что я умею разговаривать на португальском, особенно для тех, кто вообще не говорит. Значит, туристы говорят, боже, боже, Даша, как ты хорошо говоришь, lingua rusa, lingua а на самом деле там как бы, Инфинитивы. просто, да, все в настоящем времени, это все прокатывает шикарно. То есть я общаюсь там с банком, кофейку попить, даже могу э, скандал устроить в ЖК или что-то, или вызвать водопроводчика. Но когда я разговариваю со своими соседями, а я на минуточку живу в доме, э, где никого младше 65 лет нету, ласково называю своих соседей мои Салазаровцы. Потому что они Салазара помню, Как мы Сталина, ну как у нас Сталина пом помнили, так здесь Лазар. И вот они говорят... На таком португальском, как бы у нас сказали, церковный или дореволюционный русский. Так. То есть, я тебе говорю, Роман, заскочи, поболтай, четверг. А, например, Дона Жасинта или Дона Фернанда, да, мои шикарные соседочки, они подойдут и скажут, не соблаговарите ли вы, любезные барышни побеседовать, э -э зайти нынче вечерочечком накануне на okay. С визитом такой... пожаловать, uh -huh. будьте любезны, насколько очаровательны. И такой португальский и ты вот потребляешь, этот, да? И этот португальский, когда мои соседи вообще думают, что я не говорю на португальском, потому что меня выбивает из-под ног, когда мне такие вещи говорят, я все понимаю, и я им просто говорю, да, see. да, си, си, си, си. Окей, ну see, в общем, английский, английский закрывал все бытовые вопросы. Да, За английский всегда. Приехала Причем, ты сюда, потому что не было влагуши работы. Ну да, не было работы влагуши, да и скажем так, стало скучновато зимой, потому что вся движуха-то летом. Ну, а парни, девушки, там вот ну, это. Ну не, вот не парни, все. девушки, вообще просто что поделать, как бы куда-то съездить, там, работа, вообще что-то. А я ж все равно, я это, э, женщина-то городская, я к моменту уже за Лагашевскую главу, я накопила большое количество вещей, вот, и я помню, что я пользовалась услугами, как это называется, мудансер. Mudanser, Mudanser 20, среди, знаешь, 20 евро в час. 20 евро в час, среди, какие там 20 евро в час, я отдала почти 200, потому что это была русскоязычная фирма. Вот, Но ну, меня, меня привезли в Лиссабон. С, там была небольшая машина, по-моему, даже легковая, ну, в какие микроволновку, свой скарп. И я сняла квартиру на Рибалере. Как выяснилось, я сняла в самом, в самом э, таком, скажем так, в народе, как вот говорят про Южное Бутово в Москве, так и здесь говорят Рибалеры колоритный район, мы же толерантные, правильно? Mm. Колоритный район, колониальный, Мозамбик, Ангола, кабо гвинея би сау Бразилия, Бразилия, да, и я там была, Это был... слушай, я до сих пор там недалеко живу, кстати, но уже в другом районе, и честно сказать, я люблю свою Амадору, кто-то говорит, вот Амадора там, и так далее, а вы видели вообще, ребята, цены? Вы видели, ребята, цены на квартиры? Я сняла, мне очень повезло. Мне вообще постоянно везет здесь на людей. Вот я ищу квартиру, вот там нас погнали там из квартиры, еще что-то. Присела в кафешку, заплакала. Рассказывать эту историю, все расскажу. Я не могла доделать документ один. Знаешь, типа без контракта не давали номер соцстрахования, без номера соцстрахования не давали контракта. Да. То есть какой-то я там. Замкнутый круг луп. был в шестнадцатом году или в семнадцатом. Да, да. Вот луп такой был, что это как раз был шестнадцатый год, то есть уже легализацию меня где-то заняла, наверное, год. И она могла бы занять меньше. Если бы я более правильно предпланировала вещи, но Может, я... Может быть, для этого нужны сама. эти пом помогайки? Да, но помогайки это прекрасно. Просто то, некоторые из них стоят так много, но ну, имею в виду, что цены иногда не, не, не сопоставимы ага. с, с сервисами, которые они кажутся... Ничего там такого особенного нет. И ничего нету такого особенного, найти всю эту информацию самому. Конечно. Просто. Блин, Ты посмотри тут видео на канале, вот реально. Посмотри, ну просто сидишь там у себя в России или в да. Украине, включи канал вместо там Лапенко и посмотри просто 20 часов моего канала, и ты закроешь 90% вопросов. Да. Послушай вот Абсолютно. тебя и все. Фрил, вот виза-фрилансер, господи, да, это просто да. Это требует какой то момента, но я почему я вернусь потому, что год. Да, год, и все это тянется в бюрократии и так далее. А я, когда я шла на работу, то есть я уже в Лиссабоне устроилась работать в отельчик, тоже я пошла на рецепшн. Очень миленький отельчик, очень жаль, что он закрылся, историческое место. Раньше он располагался рядом с замком Святого Георгия. Просто удивительно, у нас был кот на рецепшн, который составлял нам компанию, и вызвали суши. Я дело. помню, ты еще говорила, что за этим отелем была интересная история. За этим отелем была интересная история, потому что во времена Салазара, дорогой Рома, это был бордель. Понял. Ладно, ты заплакала. Ты заплакала. Что люди будут костей. думать в смысле, когда я заплакала, там бордель был, там был отель. Там ну, был я отель. начинал Короче, э, просто... это видео со слов, что эта девушка пережила за пять лет больше, чем другие за 35. Ну, ну как бы, я могу сказать, да. Я, я была ночным администратором бывшего борделя. Но здесь слово бывший, как бы. ключевой Да, ключевой чтобы 15 лет был заброшенный, потом его реконструировали и так далее. Но обычно ты никого не волнуют, но посетители конечно. Посетители. Помню. Помнят, старые клиенты заходили, говорили, а что здесь теперь, вот, наливают хотя бы. наливать-наливают, но мы, женщины, порядка. Я уже работала в Лиссабоне, в принципе, у меня путь на станцию всегда шел мимо кафешки. Камон, ты знаешь, что в Португалии как бы вся движуха происходит в соседней кафешке. Да. Не с кем детей оставить. Кафешку, кафешку. Пошел пошел кафешку, там сеньор нашел. Там пришел, там еще с кем-то, с адвокатом со своим, с, там с знахарем, с теткой, с братом, со всеми познакомил. Все решается в кафешке. Ищешь работу, пришел в ближайшую кафешку, на углу, спросил, кто нанимает. Подойдет какая-нибудь женщина, скажет, у меня там э, сводный брат третьей сестры нанимает. Ты вроде хороший парень, раз ты, ты сосед наш, они говорят везинью ты говоришь, да, ты только переехал, а, ну все, значит, ты хороший человек, Свой. да, причем, что, и значит, <coughs> и у меня шла, шел мой путь через эту кафешку, все время девчонки знали, что уже три раза ты туда зашел, все, они знают, галау пьешь, галау это типа лате, угу. там, э, капучино, что-то неважно, уже твои вкусы знают все, и просто тебя знают, ты примелькалась. Вот я все время как-то смешно так, я миксировала португальский и английский, португальцы от этого их просто вот так потряхивала от удовольствия, господи, господи, ну, конечно, я понимаю, что маленький городный народ, это им как бальзам на душу, человек приехал, он старается, он э, учит язык, это совершенно, тебе будет совершенно другое отношение, а не так, как многие британцы, знаешь, здесь по 20 лет а, живут и знают только о бригаде и ума сервежа, пор фавор, это дай-ка мне пивка, пожалуйста, спасибо. Все, они больше не знают, это обижает людей, ну какого, ну как бы черта, вы приехали, вы так любите климат и страну, но не уважаете народ, который здесь живет, а они, кстати, классные. Я в очень плохом настроении, в одной из прекрасных утра шла опять до станции, зашла, заказала кофе и расплакалась. Серьезно тебе говорю, девчонка, которая наливает мне кофе, она, начинает, она меня начинает спрашивать. Она сама там жила в Бельгии, у нее был хороший единственный из всех этих девочек, хороший английский язык. Она меня спрашивает, что в чем дело. Я и начинаю за хлеб жаловаться, я не могу вот это получить там. А вот этот этот мне не дают этот номер. Она говорит, Шпера, подожди. Подожди. Видишь, там сидит сеньор в углу. Я говорю, вижу. Пойдем я тебе с ней Значит, она меня подводит к этой сеньоре. Эта синьора оказалась, что она работает в этой ложе, До седа, да, вот, собственно, где вот все документы делает. Муниципалитет и делают, можно да. сказать. Горсовет. Горсовет, гор с гор гор полком. Значит, она меня подводит к этой синьоре, и она, она, так и меня представляет, говорит, это Дарья, русская девушка, наша соседка. Ну типа, значит, хороший человек. И она меня подвела, познакомилась с этой синьорой, и эта синьора мне потом буквально на следующей неделе сказала, зайди после четырех. Вот, ко мне подойди там на двенадцатое окошечко, что там тебе не хватает, мы тебе все сделаем. И у меня получилось так, что там требовалось какой-то пакет документов из 12 штук, я принесла 7, и так сошло. Я ж соседка, они ж меня знают. Это часть культуры португальской, которая... Вот ты со своим уставом, дружок, не приживешься здесь, если не будешь уважать другую культуру. У тебя просто не получится вот такие финты ушами проворачивать. Улыбайся, будь, старайся, у них есть чему поучиться. Я не говорю всему, есть какие-то минусы всегда, там невероятная медлительность, там отсутствие логики и прочее, там многие как-то. Ну может вещи. это фундаментальные такие вещи, с которыми многие не могут согласиться. Ну типа отсутствие логики, типа он Ты знаешь, вот у нас есть вот русский фольклор, да, есть на слово "авось". Да. Да вот она здесь латинская. Понимаешь, то есть это я даже сравнивала португальские сказки и русские сказки. У нас как там э сидел Иван, курил бамбук, да. да. К нему подкатила там печка, русалка, рыбка, нужное подчеркнул. Да, там не да. И все у него было, короче. Так понимаешь, что люди, которые вот Иваны, они обычно не едут в другую страну, не начинают да новую я жизнь. Знаю. Селекция проходит. Приезжают те, которые хотят логику, хотят. Да, Понимание. Но, но просто у нас, как бы, мы немножечко понимаем вот эти вещи, там где-то где-то что-то, как-то, и ты знаешь, логики нету, но как-то все работает. И с этим это... и живут люди 86 лет в среднем. И прекрасно, и как-то все работает, и как-то у тебя все получается, и с улыбкой на глазах ты, ты понимаешь, я в России, я не жила, ты понимаешь, вот ты два часа тратишь до работы. Два часа с работы, в Москве, а, в Москве ты, не, ты э, не видишь белого света, у тебя там пятница, развратница, суббота, отходники, воскресенье, ты спишь, в понедельник э, пошел обратно херачить. Здесь такой момент, что даже вот, да, я тоже работал, я две работы здесь имела, то есть я работала вообще здесь без выходных, у меня в свое время, э, когда я устроилась здесь в офис понедельник по пятницу. И суббота-воскресенье я там где-то подрабатывала. И то... Вот это кофе с утра, как-то ты здесь чувствуешь, что ты живешь, у тебя всегда есть какие-то моменты, чтобы ты приостановился и так далее. То есть так, а почему в России люди этого не могут делать? Ну, то есть бигов. не едь в Москву, не, не трать 4 часа на дорогу, живи в своем городе, где 300 человек, работай на атомной станции. Перед работой заезжай на кофе, общайся, ну, то есть ты же с собой это можешь привести или нет. Ты знаешь, а, а другой момент, который здесь отличает, здесь не порицается быть счастливым. Ты счастливый, как дурак, И заживайся, и прекрасно, и тебе и не и важно, улыбаешься. какую должность ты занимаешь, не важно. и кто то и какая ты? машина у тебя. Какая у тебя машина. Ты можешь работать на ресепшене, быть счастливым, и все тебя будут уважать. Абсолютно. И ты это будешь чувствовать. Конечно. И именно то, за этим едут. Я думаю, что едут вообще за свободой, за кайфом к жизни. Вот у меня много друзей, например, я была простая вот девчонка с рецепшена, например, да, там, пусть у меня есть, например, высшее образование в России, тогда кто-то скажет, вот почему ты тогда экономиста не пошла, чувствуешь разницу, а здесь насрать, понимаешь, здесь все равно, пришел, у меня столько друзей в фейсбуке, раз разношерстные, раз, разные слои никакого от такого до такого от такого до такого и ни у кого нету каких-то тараканов в голове типа что у тебя высшее образование а ты работаешь гидом например вообще то есть я вообще могу сказать что гидом работать это очень классно здесь очень это считается очень круто вообще в туристической сфере быть завязано это очень круто мои родители вот тебе простой пример когда я сказала им что я ушла с своих офисных работ я здесь два года также работала в авиак компании, то есть я занималась как раз технической поддержкой. И мои родители, например, этого не поняли, как ты увольняешься, что такое фрилансер. Как это ты будешь индивидуальные экскурсии возить по Португалии? Что это такое? Фу-фу-фу, какая работа. Нет, это обалденная работа. Ты счастлив, тебе нравится страна, ты заряжаешь этим других людей, ты говоришь людям, сюда не ходи, сюда ходи. чинь вот чинчин чин -чин тебе, джин -джин, сюда не ходи, это кушай и прочее. И это, это, это Слушай, дальше? когда закрылся этот отель, угу. в который ты устроилась, когда да. переехала в Лиссабон, что дальше было? К моменту, когда он закрылся, я получила свою резиденцию, уже угу. имела ее на руках. И имела право официально работать. Да, имела право официально работать. Русскоязычный человек в Португалии может найти работу за неделю. Я говорю о колл-центрах. Да. Это разные проекты. Вам, например, даже в голову может не прийти, но какие-то там даже русские компании могут иметь могут аутсорсить а, здесь, могут аутсорсить службу, службу здесь Потому что в Португалии очень много. То есть мы с вами говорим о таких проектах, как начнем Facebook, Google, YouTube, TikTok, Blizzard, Microsoft они все имеют русскоязычную поддержку эти команды находятся здесь с собой друзья в том числе в том числе да Окей. и да, ты нашла там работу да я сначала пошла работать в компанию Ubisoft. это компания по производству видеоигр и им тоже требовались люди которые пойдут на на собственно, техническую поддержку. Тренинг они предоставляют. В принципе, в основном, да, люди скажут, о, вау, как это здорово, экономист, который пошел работать в компанию по производству видеоигр. Нет, боюсь, я, я не буду очень романтично об этом говорить. Обычно это э, на тренинге вам говорят, что нужно делать, какие бывают проблемы, и это чаще всего копипаст. Мартышкин труд. Да. То есть это не то, что Мартышкин труд, как бы там бывают какие-то сложности, но это монотонная работа, поэтому она не очень высоко оплачиваемая, но она оплачиваемая. А самое интересное, почему очень многие наши на какое-то время идут работать туда, потому что тебе дают контракт который может год быть, два, три, тебя начинают любить банки, тебя начинают любить там ипотечное кредитование, и какая-то стабильность появляется, тебя начинает любить ФМС, это СЭФ, иммигрантский э, офис, который видит, что теперь у тебя есть обоснования для того, чтобы находиться здесь долгое время. И сколько ты там проработала? Я проработала, то есть в Ubisoft я проработала где-то год. Потом я перешла в авиакомпанию, в другую компанию. То есть тоже примерно Тоже на заниматься. русскоговорящую тоже поддержку. Русскоговорящую и англоязычную. То есть единственное требование к русскоязычным в этом плане, что английский должен быть... Хороший, просто для того, что тренинг вам обычно будут uh -huh. проводить англоизвестными. Коммуникация в компании, да. да? Это, кстати, во многом и повлияло на то, что, например, первые три года, ну, я, например, плохо говорил на португальском. Я его не учила, потому что мне не нужен был ни в отеле, ни на этой работе. Там я еще, по-моему, практически два года была. Это вот как раз тот период времени, про который я говорила, что я совмещала две работы. То есть у меня был колл-центр с понедельника по пятницу, но это были лишние деньги. А по выходным я подрабатывала субботы и воскресенье я несколько часов приходила помогать на ресепшен своей подруги немки, которая держала Airbnb, к сожалению, это вот была большая квартира, пять комнат и, собственно, они были разделены как маленький гостевой дом. К сожалению, они не пережили кризис этого года. Тем не менее, у меня прекрасные воспоминания, то есть, я у нее делала несколько часов, я объясняла людям карту, то есть, я делала примерно то же, что я делала в отеле, но не, не в таком большом размере, она мне платила кэшем. На тот момент, я помню, это было 7 евро в час. И я так, например, могла в и воскресенье по 5-6 по часов еще сделать дополнительные какие-то на мороженку деньги. Между да. прочим, это, это всегда меня очень выручало, но за два года э, вот, вот этого я накопила большую усталость. То есть мне для того, чтобы брать выходной день, чтобы его иметь, мне приходилось в колл-центре подкладывать э, больничный лист. Я приходила к врачу, объясняла ему ситуацию, что я совмещаю две работы, то есть я не, не врала и не выдумывала, да. конфеты и молдавский коньяк я не, не носила никому. Они как бы спрашивают, что, ну хорошо, вам нужен больничный. Или я просто говорила, вы знаете, я так устала, я хочу побыть семьей. Это святое. Побыть вот, семьей. Быть семьей, то есть там, побыть семьей, побыть там с родителями, неважно. Это я тебе для примера могу сказать. Вот температура 40, это не повод не выйти на работу. Да -да. Я это кучу раз проверяла. Но если ты португальца, своему начальнику... Там позвонишь и скажешь, например, у меня сегодня мама плакала на дом побыть. Ты что, конечно, Дарья, будь семьей, тебе еще три дня. Конечно, мы тебе за эти три дня не заплатим, но он не будет с тебя спрашивать да. этот квиток. И почему ты ушла оттуда? А, ты знаешь, я ушла оттуда, потому что я начала э, водить экскурсии. Я подумывала о снова вернуться на снова вернуться в отель. То есть мне всегда э, нравилось объяснять э, как раз вот эти все вещи. Я вообще хорошо центр знаю, я работала в центре по всем этим переулкам, улочкам. И вообще мы с тобой говорим о том, что я люблю Лиссабон, я люблю Португалию. То есть мне нравится там, о, давай там поговорим о какой-то истории и так далее. И я, в общем, раб продолжала работать в колл-центре. Мои друзья как-то мне сказали, а почему ты не занимаешься экскурсиями? Я говорю, слушайте, говорю, ну у меня лицензии нету там на тот момент. Я говорю, кто меня будет слушать там три часа к ряду? и так далее. Я говорю, ты что? Как раз вот эта вот тематика и зайдет, как бы ты местный житель и так далее. Оказывается, я не знала, то есть это уже два года назад получается мы с вами говорим, я не знала, существует очень много порталов, которые именно специализируются на том, что ты ищешь себе не гиды, гиды уже не те, ты ищешь себе человека, который, который влюблен в город, и тебе скажет «Слушай, давай-ка я тебя там по подпольщине сейчас повожу, вообще, какая кайфушка будет, блин, вот это запомнится». И, и я, я начала водить экскурсии, то есть я зарегистрировалась на нескольких таких агрегаторах, порталах, вот поставила как самую маленькую цену тогда простите пожалуйста меня мои коллеги что я дампинговала первые несколько месяцев и в один экскурсии по 40 евро вот сразу же пошли первые заказы и пошли первые отзывы и все это выстрелило и действительно нет конечно поначалу у меня были просчеты я чего-то не знала но потом потихоньку вот эта туристическая деятельность то есть оно как как живой организм твой тур там разные, разные. Ты хочешь, например, по центру. Ты с каждым новым гостем, с каждым новым человеком, ты сам узнаешь какие-то новые вещи. Теперь ты меня не можешь врасплох достать волфами, Я знаю все там, каждый камень. Почему здесь такое? Почему? Почему вот тут отколота плиточка? Почему у этой сеньоры там джинджин невкусные, а вот той вкусное? Мы все расскажем. Что я хочу отметить? Никогда не бойся. Португалия – это страна. Здесь небо помогает. Вот. Я бы не очень сказала, что я вот церковленный человек, но я в Бога верю. Я считаю, что в этой стране. Вот здесь настолько энергетика такая, что если ты добр, бобр, ты к тебе добры бобры. Ну как ты ж все-таки все работает? А понимаешь? есть там топ-3 правила, вот основных таких каких-то э, моментов, которые ты выделила за эти пять лет. Не бойся идти к людям первым. Так. Ну, это, наверное, да. жизненный принцип да. такой, это да. можно не и бойся, в России применять. не бойся, не стесняйся, за спрос денег не берут, говори бунди, ты никогда не знаешь, э, э, что получится. Спрашивай, иди, стучись в двери, иди в кафешке, то есть просто не бойся это делать. То здесь там, не знаю, ты товарищ адвокат, ты или меценат, или магнат, или наоборот безработный, а к тебе будут одинаково относиться, если ты вот что-то, тебе нужно какой-то вопрос решить, реш... это все решаемо. Номер два, пожалуйста, уважай право очереди, не вставай, если видишь, что стоит талон... значит, бумаг... э... установка такая с талончиками, значит, взял свою очередь и жди. Это очень актуально. Сейчас, тем более, мне кажется, потому что они ненавидят, когда люди без очереди. Проходят. Я когда-то не знал об этом и в автобус зашел просто в заднюю дверь. Ну, открылись все двери, вот да. передние, средние и задние. И я просто зашел там в среднюю вроде бы. И автобус, автобус не едет. Я не могу понять, в чем проблема. А водитель там, там, начинает объяснять что-то, и я понял, что это мне. То есть, да. что я вот этот виновник всего этого мероприятия. Я вышел, потом я уже узнал, что заходить надо через переднюю дверь. Ну, смотри, видишь, как деликатно. А у нас вот э, оборали бы еще бы, палкой, бы побили. Да. У меня я однажды перекрыла. В своей машине я перекрыла выезд из подземного гаража uh -huh. соседям. И как бы они могли худо-бедно выехать, но прям очень плохо я поставила машину. Очень плохо. И очень плохо. И значит, что бы сделали у нас? Там уже бы расцарапали, еще что-то. Три дня она стояла, меня не было. Я возвращаюсь, мне дворники просто подняли, подняли что Слушай. Три правила. Давай еще третье слушаем. Давай. Есть у тебя оно? Если его у тебя нет, я просто хочу сказать, ну пока, ну понятно, mm -hmm. это же такой спонтанный вопрос. Mm -hmm. Ты же не думала так. У меня вот три правила тут, одно правило вот тут, есть четыре вот момента вот здесь и семь вот здесь. Сейчас Рома будет у меня спрашивать, я тут вот вот разложила по mm -hmm. полочкам буду отвечать. Конечно же у, есть, у тебя такого нет. Есть, да, есть правила. Есть? Да, да. Давай говорить. Португальское нет, это не нет. Это... Португальское нет, это не да, нет. португальское нет, это не нет, это позже. То есть, если тебе где-то отказывают в чем-то, э, обратись к коллеге. Или, допустим, не дают бумажку, приди в другой день, ее могут дать. Еще одно из правил, это э, если ты договариваешься с кем-то на час, например, в час дня встретиться, если это португальцы, ожидай их ближе к, к двум, к трем, к полчетвертому. Вот И здесь никто никогда не торопится, и к этому надо просто привыкнуть, понять, простить, принять и стать счастливым. И все. Все. Многие ребята, которые живут здесь давно, они пишут в комментариях под моими видео, что я показываю жизнь лакшери, я показываю, как вот оно не есть на самом деле. Мол, покажи, как работают копейки, покажи, как Люди просят наши деньги на где-то там на переходах и еще что-то, вот-вот, вот так ну. иди, я тебе скажу в сет уж сгоняю. У нас там русскоязычный парень где-то просят все время деньги. Можем его выцепить вдвоем. Не, а, Я просто, а, я просто говорю о том, ну я показываю тех людей, которых я знаю. Может быть, я не знаю этих людей, но мне кажется, тех, кого я знаю, это они составляют большинство или такую вот, ну, угу. широкую прослойку вот тех русскоговорящих, которые живут здесь. Может, ты знаешь кого-то, кто вот, ну, кому сложно, и вот на самом деле просто ты такая умная, знаешь, из семьи. Ты из семьи э, ученых, я правильно? Из семьи физиков ядерщиков. Физиков ядерщиков. Ты закончила университет, ты да. жила в Москве. Да. А, ну, соответственно, Москва тебя... меня расстроила. Москва расстроила, но она сформировала, возможно, каким-то образом повлияла на Ты тебя какого да. человека. Я вот думаю, что вот здесь очень хорошо как раз э, человек, который вырос э, в Рашке или там в Украине, например, да, сформировался, а свои навыки использует. Здесь, здесь, потому что тут плюшевая сторона. Я это очень много раз, Рома отмечала, когда я общаюсь, вот смотри, у нас есть так, такой понят как детки иммиграции. то есть это даже могут быть наши с тобой ровесники, они здесь выросли, угу, они угу. русскоговорящие португалы, это разные вещи. То есть у них мозги немножко по-другому работают. Не сказать, что лучше или хуже. То есть нет, они, не 2008, они не переживали кризис 2008-2014. 2014-й. Ни ни ничего не ни глубинки Россиишки не знают. Я чувствую разницу. Я здесь за 5 лет. Я уже потеряла немножко ниточку. То есть раньше я как-то... Я это даже замечала с моментом того, как я общаюсь, например, со своими друзьями, когда приезжаю. Сейчас мы как-то немножко что-то как-то расходимся мы вроде говорим на одном языке но оттенок поменялся то есть я уже слишком давно тоже здесь нахожусь и пороха может не нюхомши. ну не знаю я считаю что просто менталитет потихонечку меняется а, все-таки жизнь португаль, жизнь русскоговорящих в португалии она какая она вот такая как у, у тебя или послушайте, или ты исключение из правил послушайте здесь у тебя есть все. Если я, мне попадаются люди, которые мне говорят, ой, ну как ж так же? Ну типа, куда же мы пойдем? Кому же мы тут нужны? то Ребят, сервисы, камон, серьезно. Пошел. Значит, это все зависит от того, чего ты хочешь сам добиться. Я до сих пор херово говорю на португальском. Я заявляю это пока на, дан, на, на момент выхода, на дату выхода этого видео. Я плохо говорю на португальском, но до сели э, я была способна, например, заработать уже, это, допустим, 4 минимальные зарплаты португальские. В месяц. В месяц. То есть мы говорим, например, две тысячи больше. То есть мы говорим о том, что 25% португальцев, работающих, зарабатывают минимальную зарплату, а ты, иммигрантка через пять лет, ну, там, четыре года зарабатываешь 4. Ну, Минимально. были некоторые месяцы, когда я могла это сделать. И опять-таки, а это все требует рисков. Я бы также сидела бы и, в принципе, нищебродила бы, если бы я осталась в колл-центре, если бы я не хотела подработку какую-то искать. Мне элементарно не хватало денег. У меня был момент, когда я приехала на рибалеру это я вернулась из Лагоша, то есть я переехала из Лагоша. Я тебе говорю, очень четкий момент, до сих пор помню. Я делила курицу на 4 части, я покупала курицу в континенте, я ее готовила там по-индийски как-то, чтобы она дольше стояла, У -у -у. особенно летом. Я делила ее на, на 3-4 на части и хавала ее неделю. И мне под, в комментариях спрашивают, Рома, и нахера такая жизнь? Ну, это была инвестиция в будущее, я, во-первых, то есть сейчас я уже, например, комфортно себя чувствую, да, я, у меня тоже опускались руки в свой момент, а нафига я это делаю, вот бы сейчас экономистом бы сидела бы спокойно бы и в отпуске разъезжала, ребята, здесь... Как бы ты, бедно, не живешь, почему-то здесь я про я просыпаюсь с улыбкой на, на на своем лице. Я просыпаюсь утром и как бы и уже понимаешь, рыбка плавает, солнце светит, все классно. Блин, я в Португалии, да, бедна, там что такое. Не то, что я стала каким-то хиппи. Я правда я не знаю, почему-то вот счастливая стала. Ты понимаешь? Я возвращаюсь обратно в Москву, я или там в свой родной город. У, у ребят есть все, а они жалуются, им все. и мне кажется, меня эта страна, и вот эта иммиграция, она меня поменяла в лучшую сторону, что я научилась, ну, ценить эти моменты, то есть, я когда говорю, я научилась жить. Слушай, за пять лет можно было бы что-то поменять? Вот, если бы можно было откатать, например, не пошла бы туда, или сделала бы вот тут вот так вот, или тут бы не шла бы на эту встречу? Нет. Может быть что-то по мелочи, может быть какие-то детали, так нет, ничего существенного. Типа Пусть не парковала будет, бы машину там вот Не на парковала бы нет, нет, все должно быть, потому что я вообще как бы, знаешь, трудный ребенок в семье. И я считаю, что у нас комфортная зона, а мои родители очень меня любили в детстве, любят по-прежнему, и вот комфортная зона, она тебе ничему не учит. Вот ты не схлопотал штраф, там где-то проскочил, где-то что, ты же не научишься. А вот там приехал, была я в Боярне Морозовой, думала, все за меня папа сделать, приехала в чужую страну, а слезки по жопке-то потекли, потому что, а что? А какая у тебя добавочная а, ценность, вот какая у тебя ценность как человека? Здесь? Да. Вот ты никогда не задавал себе этот вопрос? Вот я была ноль полный, ну, наверное, что, все ноль. Кому что, ты тут нужна? Ну, вообще, я просто даже тебе, свои, как бы, в нескольких словах расскажу свою историю, что папа за меня решал вопросы, я плохо училась, потому что у нас декан был знакомый, меня устроили на работу, потому что у нас в России связи и вот это вот все и прочее. Мне не нравилась эта работа, меня держали тоже, потому что вот так это было, понимаешь? И я приехала сюда, думаю, как же это прекрасно. А я начала понимать, что свои собственные ценности начинаешь строить с нуля. По идее, было бы хорошо, если бы я вообще иммигрировала сюда 18 лет. Я приехала сюда, когда мне было А может быть, лет. ты не сформировалась бы таким человеком, а была бы вот тем же э, Нет, нет, я, Нет, я, я имею в виду, безо... дети португальские, их родители воспитали. А я имею в виду, меня было бы хорошо, как трудного ребенка, еще бы раньше бы... А, швырнуть, разбирайся, да? Швырнуть по под зад Я об этом говорила своим родителям Почему вы были так добры ко мне Надо было давно сказать Что милая, вперед из песни Вот тебе настоящая жизнь И настоящая жизнь в Португалии Потому что здесь безопаснее всего эмигрировать Я много общаюсь с немцами Тоже с нашими там Во Франции, кто куда Даже в Норвегии и так далее Ребята, Португалия, мне кажется, это последняя страна В которой еще не умерла настоящая доброта к другим людям. Понимаешь, к другим там культурам. У них на генетическом э, уровне отсутствует национальная неприязнь. То есть э, э, были случаи, когда, вот, например, у нас там грохнул британец статую на Россию, да. на ЖД. Так они на него обижались, а не на всех британцев в целом. Типа нас... британцы бухают, да. и ходят, статуи наши рушат. Ну да, нет. Мало они… мало ли они нам нервов потрепали за эти там семь веков. Конечно. Даже сам факт того, что меня взяли на работу, не имея португальского языка, в Лагаши, в Лиссабоне и так далее, люди открыли свое сердце, возможности и вошли в мое положение. Это было прекрасно. Я до сих пор я благодарна всем, кто мне встретился на моем пути. Хорошим, плохим, никаким. Все сыграли свою роль. И дальше мы же мы живем дальше. Интересно, Хай что ты будет дальше. Дай, Питочка. Ты тоже.